Вот смотри, человек хочет быть здоров, uh -huh. и он обращается в медицину, uh -huh. говорит, вылечите меня. И он приходит к врачу, врач должен лечить. Вот сейчас в поликлинике ломанулись, все лечатся. Врач должен. Врач должен. Но при таком подходе вероятность того, что он будет болеть и ему будет хуже, хуже, у него будут осложнения и так далее, переводы в хроническую форму. Очень большая вероятность. Велика, да. Я, кстати, сегодня очень хорошую шутку услышала. К врачу приходит знакомый и говорит: Я к вам, как к врачу, обращаюсь. чем суть да. бытия? Чтобы лечиться. Я вам отвечу: как врач: лечиться. Но на самом деле для большинства Вообще? людей После 50 это является сутью бытия ну, Действительно, ну так Другая суть. человек Не ходит в поликлинику человек. Это его жизнь, это его угу. игра Это его там периодически прокапаться в больничке Периодически, периодически. Да. И это суть жизни человека Потому что да. других целей и другого смысла у него нету но фактически а, становится очевидным вот особенно если смотришь на все с позиции вот как мы на стриме разложили с позиции реальности угу, да угу. И с позиции психики если мы смотрим с позиции психики то медицина в том варианте в каком она есть сейчас особенно западная американская медицина она вообще не имеет смысла так, она глупая полностью да, она это уничтожает человека слово. Либо глупая, либо... Нужна срочная медицинская помощь, потому что, когда человеку больно, он не может сконцентрировать внимание на решении своих психических вопросов поэтому боль надо человеку помочь нивелировать, снять и так далее экстренно. И когда человек уже способен здраво, адекватно рассуждать когда у него разум все-таки может работать в это время надо работать с его психикой для того, чтобы вывести и разобраться, зачем нужна болезнь, какую проблему через болезнь решает психика и пойти навстречу для того, чтобы это убрать и тогда человек будет поправляться но тогда становится очевидным что фармацевтический бизнес будет не так велик, как сейчас, и не так распространен. И э, у человека не должно быть сформировано привычки, э, если что-то заболело, тут же запихивать и без, себя да. кучу таблеток. Или бежать к врачу, да. Или бежать к врачу выносить ответственность за mm -hmm. свою жизнь на него. У тебя есть твоя жизнь. Uh -huh. Есть куча mm -hmm. вопросов, с которыми ты можешь прекрасно справиться сам. Есть вариант, когда ты обращаешься, кстати, и тут же, не бежать к врачу, а взять ответственность на себя, тогда поговорим о платной медицине. Потому что сегодня, пока она бесплатная или страховая, как во многих странах, то человек и бежит к врачу, чтобы отбить назад свои деньги, это стимулирует вынос ответственности это стимулирует заболевания Заболевание. это не служит здоровью это служит уничтожению здоровья и психика говорит в зависимости, Господи, зависимости, поймусь, зависимости да, да хочешь хочешь иметь э, отсутствие здоровья имея отсутствие угу. здоровья и вот будет исполнено да, будет исполнен вот и нарастают болезни угу хочешь поиграться И человек мало того вот даже, И человек начинает, да, начинает еще даже, может, больше накручивать, чтобы больше поиметь. Да, да. Все, да. пошла игра, пошли сети, сети, и, и ушла и рынка. На свою да, жизнь он уходит сам в то, что он уничтожает свое тело. Аналогично человек ведет себя, например, на дороге. Вот обрати внимание, у нас в стране, например, пешеход всегда прав, да? Угу. То есть вот он как только вылез на дорогу, все, водитель все 100% виноват, даже если будет виноват пешеход априори по суду, что он выскочил там, бросился под машину, uh -huh. но владелец является владельцем транспортного да, средства да. повышенной опасности и возмещение все. вреда здоровью все равно он будет оплачивать да. по любому. То есть за мозги вот эти, да, водитель. за то, что он тупой да. или решил покончить жизнь с собой или да. еще что, да. платит всегда водитель. Да. И человек mm -hmm. просто понимая финансовую выгоду, он mm -hmm. просто бросается под колеса, он не думает, что ему будет болеть что он может потерять жизнь. Самое ценное, что у него есть. Он, главное, слышит «я прав, на дороге я прав». На дороге я прав. Все, эго, эго его раздувается, я хозяин. И ГАИ, между прочим, этому способствует. Угу. Вот эти наказания жесткие водителей за пешехода. и так далее. Да, А что дает вот эту вот раздутость пешеходу? Именно эго, эго, которое ему... Ну хоть здесь я покажу вам. То есть злость в Если нем. Я агрессия в, жизни в никто нем. И никто, да, никто, да. Но хоть здесь я вам покажу. Ваше Кто? место, да, да. Да, да, да. И кстати, из этого же сейчас стало Сразу модным интеллект. вызывать Сразу. ГАИ, если машина неправильно припаркована. как, как сейчас сугробу негде поставить. Человек да. припарковался, там на тротуар заехал. Он да. даже зеленую зону не повредил, машина да. никому да, не, да, не да. мешает. Вызывают эвакуатор. Потому что внутри кипит. Кипит злость. Кипит злость. И человек разрушает Чернуха, сам, себя, сам себя через эти действия. Он плюет в свой собственный колодец. И он же в этих действиях, которые он совершает против кого-то, он в них же сам тонет. Сам тонет. И сам потом болеет, сам потом да, страдает. То есть да. За что да. мне Бог послал? Вместо того, чтобы вот эту злость и агрессию в себе словить, благодаря тому, что он увидел реакцию на машину неправильно поставленную, да, Вместо казалось бы, вместо этого... Он разберись. наоборот ее... Да, разберись, разберись ловил, тебя, тебя в этом. Да. Скорее всего, зависть. Давай да. разберемся с да. завистью. И все, ты освобождаешься. А человек больше нагнетает. Фу, и пошла. И он думает, что он вынес, а он в себя внес чернуху. Чернуху и все. И потом сам в этом говне тонет. Угу. И поэтому вот когда к нам обращаются и очень часто пишут... Я сейчас жестко заставляю читать то, что да. у нас перед консультацией. Просто так уже не берем. Более того, вот как только книги лягут в массовую продажу, да, лягут по магазинам уже, а следующие серии, которые пойдут по целым угу. тиражом, угу. А, будет условие, на консультацию не будет допущен человек, который не прочитал Без, да. книги. Угу. То есть, а, да, надо отложить на полгода, значит, если тебе надо на время на прочтение, значит, через полгода обратишься. Да, да и цена будет другая, все будет другое. Но а, на сегодняшний день становится очевидным, что работа с человеком и тянуть его на себе вести как мы везли эти годы очень uh -huh, много людей uh -huh. и кстати очень много мы смогли осознать сами благодаря, благодаря человеку, да да потому uh -huh. что мы вкладывались и они вкладывались. Uh -huh. Это uh -huh. был взаимовыгодный симбиоз да uh -huh. и uh -huh. а, вот когда сейчас вот эти моменты осознаешь что понимаешь это эту часть пути человек должен проделать сам ты его на своем горбе в рай не завезешь он должен пройти сам. Если он хочет быть здоров, ты можешь указать направление движения. Потому что, когда ты указываешь человеку, ну, помнишь наши отработки, теми же самым курением, я хочу бросить курить. Прекрасно. Вот, тебе помогаешь. Из психики вычищаешь. У тебя нет уже физической зависимости. Но при этом у тебя есть психологическая зависимость. Ты решаешь проблемы, например, от того, что ты не хочешь делать какое-то дело. Или ты хочешь спрятаться от социума. Или ты еще что-то. У тебя есть свои выгоды. И пока ты с ними сам не увидишь и не разберешься... И осознанно не примешь решение, я не буду курить. Угу. Ты будешь бегать курить и говорить, ой, не да, работает, не, не работает. А через полгода до тебя доходит, блин, вот здесь я убегаю от себя, здесь я не хочу заниматься этим делом. А я, если это дело заменю на то, что мне нравится, и буду заработать по интересу, то мне сигареты мешают. И как только сигареты тебе мешают. Мозг включается. Мозг включился, да, да. да. Человек отказывается от курения, потом звонит, говорит, слушайте, Легко. Спасибо большое, да. легко. Вообще никаких проблем не возникло. Да, <соцентричный> уже сколько таких случаев <соцентричный> было. Так это еще хороший -то случай. На, а, а есть, которые люди через полгода потом могут... У них болезнь из-за курева включается какая-то, да? И тогда уже летят, спасите, помогите. И, и в то же время да, вы мне говорили, но... То есть вот... А но человек тоже. не включал мозг. Потому что все равно это внутреннее решение человека. <соцентричный> Таким образом... Бог защищается от влияния других людей, uh -huh. то есть когда мы говорим о тех же техниках влияния и так далее, у них очень ограниченное влияние. Mm -hmm. И они очень часто наказуемые, да? Как та же самая черная магия. Mm -hmm. Вот влияние, как та же самая религия. Это mm -hmm. наказуемые. Все, что касается ритуалики, да? да это это да. А от наказуемы ритуалики. чего наказуемые? Кто наказывает? Наказывает сам себя человек по-любому. Потому что все мы пришли на равных условиях в эту игру. Мы все представители одной души, одного сознания. Да, да, да, да. Мы все представители одного целого одного. И это целое через плоскость парадокса, через поле парадокса, играет в то, что оно друг друга не помнит и не признает своим. Да? Угу. Но при этом каждый стремится вернуться к целому. Каждый стремится вернуться к себе, к осознанию в себе Бога. Это цель игры. Игры. Вернуться домой, да? вернуться к себе. Угу. Вернуться, да. По сути дела, это вот о том, что вот да, а потом Фу. да, Вдох и а, выдох. Чтобы была жизнь. Чтобы была жизнь. И точно так же дышит Вселенная, точно так же дышит да. симуляция, точно так же дышит человек, да. точно так же дышит бактерия. Мы все делаем вдох и выдох, потому что мы без этого не можем. Точно так же дышат знания. И ты знания. получаешь знания, а потом ты вот точно так же, как мы, а потом ты их концентрируешь, сжимаешь, и отжимку выбираешь, самую семечку, вот семечко-яблочко, да которая Сработает. дает новое. Наша психотехническая база. Да, да. Сколько у нас наработано психотехник. Невероятно. Они обалденные, невероятные. Да. Заход с объективного восприятия уже начинают работать. А потом, когда пока человеку еще неведомо это субъективное, люди вообще не понимают, что такое субъективное. Вот а, я даже на некоторые комментарии уже в интернете не отвечаю. Я понимаю, сперва ты читаешь книги, а потом мы будем разговаривать. Просто иначе здравствуй, дерево. Угу. А, у человека нет опыта. Человек настолько вынес себя во внешнее, что он даже не просто не пытается развернуться к себе, ему страшно развернуться. Угу. Страшно посмотреть себе в глаза. Так вот, когда берется психотехническая база, с объективного вошел, вроде много-много, как я все запомню, как все, а оно когда-то в состоянии субъективного самого, этот инструмент, этот, этот, этот, этот, и ты берешь со всех слоев, потому что для надсознания своя база, для подсознания своя, для глубинных слоев своя, везде разные инструменты, как и хирургии. да. И в какой-то момент, когда ты, ты уже... все осознаешь, да, ты... у тебя внутри знание, оно сжимается, вот как пазл к пазлу, к пазлу, к пазлу. Математика, да, сокращение. Пошло да, сокращение да, дробей. Да, да. И, И, в... так... И потом, фух, хочу. Да. И сознание, внимание тут есть. есть. Но до этого, чтобы прийти к этому, как делал Иисус Христос, да, для этого да, надо да. Вот это вот все пройти. Да, да, Если да, ты да. хотя бы кусок пропустил, у тебя внутри нет знания, что это работает да. И тогда у тебя будет сомнение, что твое хочу будет достигнет результата да. И то, что не дает человеку достичь результата Это то, что он, а, ну вот я хочу, ну может быть получится, тогда будет здорово Все, не ты будет сдулся. у тебя ничего, ты сдулся, ты проколол слышал. Ты не подышал, а ты сдулся, да. ты лопнул Ты пытался вдохнуть, а выдох, вдох да, не да. получился, ничего выдыхать а, вот. И получается, что в данном случае ты все равно не обойдешь, сперва ты наполняешься. Сперва, все, а потом, да. потом ты сокращаешь дроби, сам приводишь в систему у себя в голове, и в какой-то момент ты осознаешь, блин, вот оно, вот оно, хочу. И это все само срабатывает в обратную сторону, потому что это у тебя оттренировано. Да. Это так же, как яблочко, вот мне что-то на яблоко сейчас, яблочко, оно зреет, зреет, зреет, семечки зеленые же еще, да, появляются, зреет, зреет, наливается, и семечки начинают созревать, чтобы дать новую жизнь, новую, уже, да. вот оно, вот Приход это все, все вообще в жизни, все, все, все едино. Все по подобию это настолько изумительно и настолько красиво. И здоровье человека, оно получается полностью да. в самом человеке. Человек это да. есть, это семечка, да. которая либо прорастет, либо она будет пустышкой. Згниет. Згниет, просто згниет. И ты знаешь, вот когда мы говорим о гнили, меня все время возвращает к ряду программ в человеческой психике. Да? которые, по сути дела, как разные типы болезней, яблок тех же самых, угу, да, угу. проявляются, и после этого яблоко сгнивает, и его семечки уже бесплодны. Да, да. А одна из таких болезней – это отказ от жизни. Угу. Вот когда мы говорим про отказ от жизни, это не обязательно суицид, да? но отказ от жизни – это когда человек обесценил свою жизнь. Угу. То есть он настолько ушел в объективное, что он сам для себя потерял ценность, и а, по сути дела это программы служения. Угу. Программы служения – это программы полностью обесценивания себя и через это обесценивание жизни. Да. И, И этому, извини, перевью, просто идет способствует религия. Убрав, что человек, не инкарнационный цикл, то есть убрав то, что человек рождается в следующей жизни, обесценивается жизнь сама, самого обесценивается человека. Обесценивается жизнь. Все, служение. Служение, да. Вот оно. Можно было не убирать, а просто обойти этот вопрос, не досказать. Это бы нанесло меньший вред человечеству, чем угу. просто убрать и ограничить. Сказать, есть только день, а ночи нет. А ночи нет, все. И вот оно. Это ошибка, которая вот обнулила целую цивилизацию. Да. Прикинь. Даже по подобию, если Гразиво. ты посмотришь на деление клеток, была одна клетка, пум, две клетки. Да, Следующая да. клетка, пум, две клетки. Вроде клетка жила, вот ее нет. Mm -hmm. но стало две клетки, и жизнь продолжается, mm -hmm. и она бесконечна. Вот везде прописано, что продолжается, человек нет. Все, понимаешь, обесценилась жизнь. Обесценилась жизнь. И пошло служение. Я бы, конечно, сказала, наверное, по образу и подобию, это, наверное, ошибка двоечника. Ошибка очень сильно полюбившего власть и не разницу между управлением и властью. Смотри, ошибка двоечника, интеллект. интеллект, отсутствие интеллекта, власть только. Все, взять, иметь. Не иметь. А на самом деле получается, что управление, оно равно созданию. А да. власть, да. оно равно эшафоту. Да. Да. И человек, который увлекся, тогда увлекся ради власти, а знаешь, почему власть возникла и в чем разница с управлением? Потому что хотелось человеку а, видеть в других людях не свет, не свое зеркальное отражение, а вы говно. Да. И звать вас никак. Да. А то, вот что... оно в гордыне. Вот гордыня. А то, что это люди, которые твои зеркала, и ты зеркала свои делаешь говном, да, заляпываешь. То, что ты в своем зеркале можешь увидеть. Наверное, принца. Но сам факт, вот, вот как это дело да, сыграло да. какую злую шутку да, на самом деле. Да. Королевство кривых зеркал, так работает психика. Ах, ты вот так зашел, на тебе, да. получи и расключи. игрушка невероятная. Игрушка невероятная. Настолько, вот когда смотришь э, из, из подсознания, особенно вот сейчас, когда просто э, уже на человека... Я не да. знаю, у нас, у нас с тобой э, как-то называется профессиональная травма или искажение. Профессионально... Как это? Про деформации. Когда а -а -а. смотришь на человека, сразу, сразу из глубины. Сразу семечко видишь, да, и в яблочке. Семечко, да. Какое яблоко? это какое-то, какая семечка знаешь? И человек снаружи сразу сразу красивый-красивый. А ты так смотришь на него да. и понимаешь, да, так, да, с этим да. делом не надо иметь это. Это останется декорация, это декорация, это декорация. И вот это яблочко искусственно, это яблочко, И да. а тут Оба-на, вот там росток есть. А тут да. Тут, росток, о, иди да. сюда, давай мы с тобой поговорим, да, давай да, мы прорастем, да? Да. Прораст и не просто ж так мы в чате иногда цепляемся к да, мамам. Не да. просто так мы цепляемся И на обратной связи. Иногда человек на обратной связи так поднимешь, раскрутишь, что потом смотришь, фух, у человека мозг на место стал. И прояснение сознания, потом уже идет спасибо. Но ты увидел в нем семечку, вот этот росток. Этот росток можно поддержать. А когда ты видишь, что все... Да, и, кстати, этот росток еще оживляют, опять-таки, наши книги. Вот это та волшебная субстанция, вот, которые действительно есть возможность. Вот человеку при, перед тем, чем прийти, как прийти к нам на консультацию, однозначно наши книги прочитать. Это дает, даже вот если уже уголечек там совсем практически затух, вот или только-только вот затухший, знаешь, уголек, а ты на него подул, вот, почитал, почитав книги, и этот уголечек проявился. Ведь это так. Ну вот смотри, даже на консультациях у нас были истории, когда мы с тобой понимали, что наша работа а она вообще не будет иметь смысла, uh -huh. если человек не начнет поддерживать огонь. Uh -huh. Uh -huh. То есть мы выводили человека uh -huh. в состояние уже вау, зачистили все. Но мы понимали, там дохлая лошадь. Uh -huh. И сделать из нее человека живого, ну... Это должно свершиться чудо. А, это Но это сути... чудо должна свершить она сама. Сам человек, да. да, потому что по сути своей это, знаешь, что должно произойти, чтобы вот когда мы видим, мы работаем, видим, что, ну, бесполезна наша работа. В принципе, она будет бесполезна, потому что там не слышит. То есть нету, нету вообще настолько уже зак закорело, что не слышит за зеркали, не слышит реальность, реальность не слышит за зеркали. Да, э, по сути это что, Наташа, отрезание памяти? То, что мы видим при смене тела. Да, да, да, да, да. Вот, вот когда зеркало закорело, тогда да. отрезается. Только, память. Только, Только для памяти. этого нужен инкарнационный цикл как спасение жизни и как спасение той искорки божественной, угу. чтобы она в принципе не выпала из инкарнационного да, цикла. Да, да. И вариант выпадания из инкарнационного цикла – это отказ от жизни, отказ от себя. Угу обесценивание своей жизни. Жизни. Именно жизни обесценивание. Это, это тоже страшная самое... программа на самом деле. Это то же самое, что... Да, на самом деле это страшно. Это то же самое, что человек ложится спать, а утром просыпается, а памяти нет. А памяти Фу. нет, обрезал. Страшно? Денция. Страшно. Кстати, деменция – напоминает. Страшно, да. Страшно проснуться без памяти. А может быть, лучше проснуться с нового с чистого листа, но я не про рождение, а я про то, что когда мозг включается, то, что мы делаем на консультациях, мы людям очищаем. Очищаем, можно сказать, ночь его. Очищаем. Да, ночь. И утром просыпайся с новым ресурсом. А человек что начинает? Цепляться за ночь, цепляться за старый, прошлый день. И возвращает, тянет вот этот груз, тянет в новый день. И плотнее, плотнее его коробочка. И, по сути дела, полтора коробочка месяца плотнее. Вот после консультации смотришь, наблюдаешь и ты видишь, работает интеллект или не работает. Да. Именно да, интеллект. Именно. Сразу. Все на интеллекте в данном случае. Да. Интеллект тела, и потом интеллект. Да. Интеллект следующий слой памяти и потом фильтра восприятия. Вот тебе работа бутерброда в чистом виде. У -у -у. Психика отрабатывает и ты смотришь. Если интеллект дал сбой, все. Работа не имеет смысла. Сиди там, ты сидел. Коробочки свои. По а сути дела, если привести образ... Человек живет грамотно. Ну, за то, что нам что нас критикует мы иногда говорим плохие слова, да? Угу. А, ну, слушай, мы можем говорить «какать», человек какает под себя. Но когда мы говорим слово «какает» под себя, это маленький такой грудной ребенок, да, да. такой наивный, да. такой чистый, да. такой добрый, да? Но человек же, когда он какает под себя, он же злой, агрессивный, он ненавидит других людей, гордыня, вот это все, зависть прет, да? Ну, ну, разве да. это как, Это срет под себя. Да. Что надо и, да. А если слова? сказать этому человеку, какает, он подумает, ой, какой я хороший. Он отвлечется на это, как они. Вместо того, деле... чтобы... А когда ты говоришь, посрал себя, Обосрался, да? да? Обосрался, И у него просто, знаешь, у него еще больше взблеска идет. Но на самом деле, человеку очищаешь, показываешь, рассказываешь, угу. где человек получает... Да, обратную связь, часть людей сразу отбивают, нет, это не про меня угу. потом начинают все слезы, угу. сопли про меня, вот тогда надо добить в унитаз, засунуть, угу. чтобы вот эти моменты отбоя, это очень хорошо доходит, последние, ну, следующие 2-3 дня общения, да, да, да, да. когда человек видит вот эти моменты, которые он отбивает ну как же, я такой хороший, я же а, обосрался, но никто не видит, да угу. а тут нет, подожди, иди вытряси свои штаны, от тебя воняет, воняет уже, да да, да, да, да вот и пока человек не научится не гадить себе в штаны, а ходить в туалет, да, и убирать за собой, ничего толкового не будет. Угу. Вот это про здоровье. Но этому надо научить. А медицина угу. этому не учит. Но на самом деле, если брать, это ее прямая обязанность. Угу. Без этого человек не будет здоров, будет гнить его жопа. Угу. Кстати, кстати, о бабочках. А, родители учат своих деток ходить на горшочек. Да? Некоторые раньше учат, некоторые в три года, я еще вижу дети в памперсе, все каждый раз думаю о родителях, для меня это сразу показатель Показатель. Да, но у нас же не научено учить и чистить свою психику, чистить свое сознание, а это то же самое. И да. Кто должен учить ребенка? Родители. Родитель. Родитель родители, учить ребенка вот эти моменты, когда может быть вспышка обиды, злости, вины, да. как с ней справиться, как, как утилизировать да. это, как выйти в благодарность заметить ее, да. выделить и, и с ней поработать, да. Да, это же все Трансформировать. Да. И тогда ты живешь легко в тебе, ты все время чистишь свое жилище, ты все время чистишь свой мир, постоянно. Ты живешь в чистоте, в красоте, ты цветешь, ты чист, ты не воняешь. Ты пахнешь, да? Между мурашек, сейчас осознаем. Такие. По поводу всех этих благоуханий и всего остального. Ага, Откуда да. пришло? Из даосских, из восточных, и так далее. Ровно этими же терминами, только уже в переводе, когда переводили на русский язык, где-то это все лоснилось, да, приглаживалось, да, да, да, да, да, да. ровно так же говорили и доосы. А ты по-другому по не скажешь. Они тоже брали по подобию. Угу. И они тоже приводили те же самые примеры. Угу. Раскладывали и показывали человеку. Ты... Как ты человеку покажешь по-другому мир его подсознания? А он первичен. Вот именно, как ты покажешь его первичный этот его мир подсознания, не первичный, а мир подсознания, как если ты будешь ему лгать, заглаживать, это какашечка, да. А ты не обращай внимания, вот, это, вот если ты уже будешь его учить лжи, да, как ты ему покажешь это? Ты его не покажешь, он просто. А когда ты своим словом называешь, все как есть профессиональная психология. Ну, во-первых, когда я слышу профессиональная психология, мне сейчас очень много смеха это вызывает, потому что, во-первых, профессиональное, да, слово, а, обрати внимание, как сейчас получаются дипломы. Вот мы с тобой получаем как второе образование, да. Мы два года реально в государственном вузе учимся. А за это время, я беру наших знакомых, кто за это время получал образование в России, дипломированные профессиональные психологи. Хочешь клинический, хочешь еще какой-то а, гештальт Терапевт. Терапевт, На терапевта врач сколько учится? Шесть лет, плюс там еще да. разная ерунда. Да, да, да? Там Только чтобы эти... называться терапевтом. Гештальтерапевт. С хера ли ты используешь это слово? Угу. Да? Это же ложь. Угу. Тебе до терапевта как доверие стараков. Да, да. Ты вообще никаким образом не терапевт. Вообще никаким. Вообще никаким образом. И на сегодняшний день, а, получается, корки какие хочешь, назову себя как хочешь, профессиональные. И потом смотришь этих профессиональных психологов. Вот как мы комментировали сперва в Инстаграме, а потом плюнули. А... Человек несет чушь и учит, а ты здесь солги, а ты здесь подстройся, а ты здесь сманипулируешь. Вот, вот, ложь. Ну, ложь на ложь. И потом ложь, болей, ложь, страдай, ложь, развивай ложь, дальше. Да. Это, Вместо того, чтобы почистить, ложь, ложь. Ты в сети, в сети, все эти, все эти, все страдания дальше. И человек вроде сразу ой, да, потому что его отвлекли на другие дети, да? Его отвлекли. Он, ой, да! А потом начинает возвращаться свое же опять, и еще добавляется это все. Так он нормально ну... почистил еще и психолога. Психолог не Да, да, говорил, да, и да. нормально. И деньги получила. И деньги получила. Блин. Нет, я когда сейчас смотрю, да, столько трэша. Я столько трэша никогда в жизни не видела, как сейчас. Ржешь постоянно, да? Потому что очевидные вещи... Они стали очевидны. Просто реально смотришь вранье, вранье, вранье, да, вранье. Да. Но при этом, смотри, мы-то это видим. И казалось бы, мы в своем зеркале видим вранье. А по факту в нашем зеркале есть хоть одно вранье, чтобы нас кто-то обманул или еще что-то? Нет. Нет. В том-то и дело, что нет. Насквозь проходит туда-обратно. Ты просто можешь у человека вскрыть это. Так почему мы и видя, смотря на человека, мы сразу видим семечку? Прозрачность. прозрачность. А что дает прозрачность? Искренность. Искренность. А что надо, чтобы прийти к искреннему? Он спрашивает, что надо, чтобы прийти к искреннему? Интерес. Интерес – это само собой. А второе, смотри, сколько мы работали с собой. Да. Три года по 18 часов. Да. Вот так, реально? А, что, а что может дать это? Интерес. интерес Это дает интерес, но и это дает работа. Конечно, смотри, конечно Путь, вот движение. Мы же из своего интереса движение. поставили сеть курсов из глубины, вот здоровья да. и молодости из глубины и так далее. Да. Мы систематизируем наши знания, да? Да. мы их уплотняем. Это не значит, что мы будем повторять что-то из других да, курсов. Да, Нет, да. мы их уплотняем. Те курсы людям все равно понадобятся, потому что они все равно без Должны вдоха созреть. не будет выдоха, да. а должно да. вызреть это. Это как осознание вызревает, да. потому что они потом будут собирать это все пазлик, да, они будут сокращать дроби и они потом придут к состоянию что у меня это да я сказала это так будет да? но они к этому придут без вот этой базы они не придут но нам сейчас интересно самим систематизация да у -у -у. уплотнение у -у -у. вот это складывание и одновременно что нам интересно одновременно работа в коллективном, потому что наше первое зеркало – это наша объективная реальность, это наша коллективная. И если мы потому в коллективном… семечка в, да, коллективного. И если мы работаем через группу, то ты в консультации не достигнешь такого эффекта, который достигаешь через да, группу, когда, когда ты одновременно зачищаешь огромный, огромный кусок. кусок зеркала. И ты понимаешь, теперь я и в этой… Через это зеркало смогу видеть семечки. Теперь я через этот, эту призму смогу видеть Вот что мы и предлагаем семечки. людям, когда создаю свои курсы, они в первую очередь нам нужны, а мы предлагаем людям вместе с нами идти, вместе с за нами, это они вместе скидку. с нами, они за, да, вместе с нами и очищать себя. И так огромный пласт очищается. И даже если, Блин, даже если не ведется вот прямая работа с человеком, как сейчас у нас спрос превышает предложение, да, да, да, а, соответственно, если даже не ведется прямая работа с человеком, человек получает 20 кусков по-любому. По да. Если ты там оказался, ты это получаешь. Да, да, да. И ты это получаешь, ты это прорабатываешь. Более того, ты никак не научишься иначе работать с людьми, как работаем мы выворачивать, поднимать наизнанку вот это. Словить суть. Тебя, да, кто да. тебя этому научит? Суть эту, как славить? Да, Да, да, да. Это что не в книгах Прочувствовать, не прочтешь, пронюхать нигде. ее. Да, вот именно прочувствовать, пронюхать. Нигде. В книге они, они подводят, они очень хорошо подводят. А курсы именно дают взять вот эту суть. Да. Потому что ты проживаешь сразу на опыте. А твой собственный 20 опыт... Двадцати жизней. Да, двадцати жизней. И ты сразу с опытом влетаешь в подсознание, да. а влетаешь благодаря чему? Благодаря тому, что тебя туда привели. Да, Потому что да. сам ты туда не войдешь. Угу. Потому что, чтобы войти туда, надо уже иметь чистое зеркало. Угу. А так ты, получается, Прозрачную через капсулу, эту призму да. можешь угу. видеть, слышать, ощущать, да. осознавать и так далее. Потом ты выйдешь из этого состояния. Возможно, второй раз тебе сложнее будет в него входить, и самостоятельно может не получиться. Но... Ты был, тебя вели, у тебя остается запись. Ты можешь это восстановить по-любому. Uh -huh. Ты можешь это оттренировать. Ты можешь очистить свое зеркало уже на этом. И наработать практический опыт работы с людьми. Именно практически. Потому что мы-то практики. Uh -huh. Мы все через практику делаем. Да, да. И знаешь, я иногда, когда оглядываюсь назад, я понимаю, как мы рисковали. Я понимаю а, вообще... То безумие, с которого начался инфодайвинг. Если бы не было интереса, нас бы уже давно похоронили, распяли бы и прибили бы. Но а, так как мы валили на пролом и нам было на все пофиг, нам было просто интересно, нам некогда было бояться. Мы просто очень много работали, валили на пролом. И на сегодняшний Это день... Была... все наработки, работки, которые сделаны. Это был чистый они... интерес. Он... Мы валили в чистом интересе, как дети просто. Мы не валили, мы валим в нем. И валим, продолжаем. И Конечно. Не да. На самом да. деле ничего не изменилось. А изменилось, знаешь ли что? Я на сегодняшний день осознаю ценность наработанного материала. Я осознаю то, что вот даже последнее озарение. Реально инфодайвинг будет восприниматься как основа основ для новой цивилизации да, через 300 да, лет. Да, 300, да, даже не да, 100. Да. То есть уже, уже это сформировано, уже это есть. Да? Угу. Это для для роботов-автоматов это уже предусмотрено в сценарии, который будет. Да. Но да. это будет 24 век. Да, да. А вот. Ну, мы на сегодняшний день в 21-м, значит, в 21-м мы будем продолжать валить по интересу, как нам нравится. Но мы уже знаем. Но мы уже знаем это. Мы уже знаем, потому что это уже создано. Единственное, что это можно приблизить, если мы все-таки осознаем, как. Запускается время, а мы тоже наполовину дошли, да? Осталось разложить последняя... математическую часть. Так даже вот это 24 это уже об этом говорит, да, мы да. шагнули туда. Уже там, туда залезли. Да, Потому кстати. что все есть здесь и сейчас. Вопрос, что, во что играем дальше. Но... Главное знать, во что играем знать, за что играем, потому что это идет прямое создание. Да, прямое создание. А мы же ведь на самом деле нас разучили, и мы разучились мечтать. На самом деле создавать мы не можем мечтать, потому что мы все под, мы все в зависимости от, от погоды, от условий, от рам... Мы все под. Когда ты находишься под, у тебя уже обрезано Создание Ты уже просто ты перестаешь мечтать Перестаешь, потому что ну Бессмысленно для тебя получается Вот, опять-таки приходим к тому То же самое, что и сделала и религия Убрав инкарнационный цикл Все, то есть ты конечен И вот она смертность Вот она И появилось время, сколько человек живет Это тоже все Конечность. И мы все время упираемся в эту стену, в эту скалу конечности бытия. Единственное, что ты можешь, это расширить осознанно свой внутренний мир, сделав из конечности, бесконечности, Бесконечно. захватив коллективное под себя. Да. Но только это только надо осознать так. только тогда нету ни одной точки психики. Когда ты, ты не вышел осознаешь. за пределы. Тогда ты выходишь за пределы. Да, да, да, да. А осознать, вот как сейчас мы осознавали, что угу. такое Бог, что такое Абсолют, что такое разум, что такое сознание. Мы это угу. все писали в книге. Одно только осознание Бога уже сколько формулировок, да? Да. И на сегодняшний день мы приходим к новой формулировке Бога, да? Да. И когда мы приходим к ней, когда начинает раскладываться движение, когда начинает появляться время, когда начинает э, возникать Математика уже с углами поворота да. и со всем остальным, школьный курс физики приходится вспоминать, блин, и понимая, что так или иначе, вот мы все равно это осознаем, мы все да. равно это распишем, все равно это будет сформулировано, это останется все равно в книге «Парадоксальное восприятие», А вот, но это возможность еще дальше расширения психики. Да. Это возможность расширения, когда ты понимаешь бесконечность. Да, и, на, и, на самом деле, смотри, да, и на самом деле мы с, с тобой в своем интересе, ведь мы не, не ученые, да? нас, нас невозможно назвать, вы физики, вы химики, вы астроном, астрономы, при этом вы, вы медики, да при этом какие знания достаем мы, какие осознания именно из той области, где, да, но мы видим что? Мы видим искажение. Где обман. Где обман. А мы на самом деле благодаря своим искреннему интересу мы достаем чис чистое знание, да? И тут же видим, как они искажены в мире. И вот точно так же человеком мы видим его настоящего и видим, как он искажен в мире. А смотри, как прикольно, когда мне задают вопрос. Да кто вы? Кто вы? Как вас представить? Многодетная мать. Я просто мама. Вот, наверное, единственный статус. Потому что все остальные статусы, они даже звучат глупо. Ты знаешь, я не просто мама, я бы сказала. Вот если бы не так, кто вы? Женщина. Вот у меня бы так было. Я сразу вспоминаю кучу своих детей и говорю, многодетная мать.